Мильтон Чарльз Уилкокс, 1853-1935 Вопрос номер 187. Какая разница между Святым Духом и служебными духами, ангелами, или это одно и то же? Ответ. Святой Дух — это могучая энергия Божества, жизнь и сила Бога, исходящая от Него во все уголки Вселенной таким образом осуществляется живая связь между Его престолом и всем творением. Или, как иные выражаются, святой дух- это дыхание духовной жизни в душе. Принятие Святого духа- это принятие жизни Христа. И если воспользоваться приблизительным пояснением, то таким образом Христос присутствует везде. Так же, как телефон переносит голос человека, и этот голос может присутствовать в другом месте, Святой Дух переносит все могущество Христа, делает его вездесущим во всей силе и открывает его в гармонии с Божьим Законом. Святой Дух, таким образом, персонифицирован в Христе и Боге, но никогда не обнаруживал себя как отдельная личность. Нам никогда не предлагалось молиться Духу, но Богу о получении Духа. Мы никогда не находили в Писании молитв, направленных к Духу, но о Духе. Мильтон Чарльз Уилкокс, 1911 год, «Вопросы и ответы», собранные из уголка вопросов, отдел Знамения Времени, страница номер 181-182. Джордж Вашингтон Амадон, 1832-1913. Как мы можем это объяснить? В Откровении 1, 8 встречается отрывок, который представляет некоторую трудность для тех, кто отвергает доктрину о триединстве. Эти слова в контексте звучат так, «Все грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные». Ей, аминь. Я, есть Алфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет, вседержитель, Откровение 1, 7, 8. Возникает вопрос, в каком смысле Иисус Христос вседержитель. Для нас это вопрос, на который очень легко ответить. Мы верим, что в этой фразе вовсе не Христос назван всемогущим, и вот причины для такого предположения. Один, мы полагаем, что в этом отрывке представлены две личности, Спаситель в седьмом стихе и Отец в восьмом. Два, в восьмом стихе представлен другой, более величественный титул, который никогда не относится к сыну. Это фраза, который есть и был и грядет. Этот титул указывает на вечность бытия того, кому он относится. Мы отметим употребление этого титула, так как отрывки, в которых он встречается, очень ясно указывают на того, кому этот титул принадлежит высокому и превознесенному, вечно живущему. Начиная с 4 стиха этой главы читаем, Иоанн семи церквам, находящимся в Осии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Здесь изображены две личности. Вечносущий насущий Бог с соответствующим Ему титулом, который есть и был и грядет, Вседержитель, Иисус Христос с не менее подходящими титулами свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. А теперь мы представим три других текста, где находится эта фраза, и которые все охотно принимают как говорящие о бессмертном отце. «И каждая из четырех животных имела по шести крыл вокруг».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 Господи Божий Вседержитель, который еси и был и грядешь, что ты принял силу твою великую и воцарился, Откровение 11, 16, 17. И услышал я ангела вот, который говорил, праведен ты, Господи, который еси и был, и свят, потому что так судил, и услышал я другого жертвенника говорящего, ей, Господи Божий Вседержитель, истинные и праведны суды твои, Откровение 16, 5, С помощью этих отрывков мы опровергли точку зрения, будто Откровение 1.8 может служить доказательством в пользу тринитаризма, и нам кажется все таким ясным, что странник не имеет нужды здесь блуждать. Джордж Вашингтон Амадон, 24 сентября 1861 года, Ревью энд Геральт, том 18, страница номер 136.